Привет, друзья! В приложении Bernina Quilter имеется возможность добавлять в раскладке один или более бордюров. Каждый бордюр можно сформировать индивидуально, указав в настройках его ширину, а также стиль оформления. Откройте программу Бернина и перейдите в приложение Quilter. На панели с инструментами кликните левой клавишей мыши по иконке «Раскладка». В открывшемся окне в разделе «Блоки» задайте количество блоков и ширину блока. Для удобства демонстрации работы с бордюрами я установлю значение 1, указав ширину 10 дюймов. Переходим в раздел «Бордюр» и нажимаем «Добавить». На экране визуализации вокруг блока появился бордюр. При каждом последующем нажатии кнопки «Добавить» к проекту добавляется новый бордюр, который размещается крайним. Чтобы выставить параметры для конкретного бордюра, необходимо выделить его в окне визуализации и затем внести изменения. Редактируемый бордюр всегда подсвечивается розовым цветом. Параметр «Стиль» позволяет установить, каким образом будет сформирован угол у бордюра, указать, из какого количества элементов будет сформирован бордюр, а также определить, какова его ширина, как по горизонтали, так и по вертикали. При выборе параметров формирования угла прямоугольники становится доступным параметр квадрат. В этом случае длина и ширина бордюра будут равны сумме длины основного блока плюс сумма длин уже имеющихся бордюров. Пример. Основной блок 10 дюймов плюс 2 бордюра шириной в 1 дюйм. Общая ширина изделия 14 дюймов. Добавляем еще один бордюр с формированием угла прямоугольники. Активируем параметр квадрат и получаем бордюр шириной 14 дюймов. Если в процессе формирования бордюров вы решили добавить бордюр между уже имеющимися, например, между первым и вторым, то в этом случае необходимо выделить второй бордюр и нажать клавишу «Вставить». Бордюр будет вставлен между первым и вторым бордюрами. Чтобы удалить ненужный бордюр, выделите его на панели визуализации и нажмите клавишу удалить. Для внесения изменений нажмите ОК. Чтобы увидеть свое творение во весь экран, нажмите клавишу 0 на клавиатуре. Всем хорошего дня! Подписывайтесь на канал и присоединяйтесь к нам в соцсетях.